В средневековой Англии серьезным преступлением считался роман с иностранцем или иностранкой. Всех граждан, которых удавалось изобличить в любовной связи с представителями других государств, обвиняли в государственной измене и казнили четвертованием. Причем обвиняемые ничем не могли себе помочь, их просто-напросто лишали права голоса. В Древнем Китае и у индейцев майя можно было запросто оказаться на эшафоте за искажение исторической правды – за правильным отображением истории следили специально нанятые полицейские, которые могли арестовать любого человека, который показался им подозрительным. Кстати, рубить голову в Китае считалось негуманным. Своих преступников китайцы вешали или заставляли глотать иголки. Во времена Инквизиции провинившихся сжигали на костре. Это относилось не только к людям, но и к книгам и к письмам, над которыми устраивались показательные процессы судом присяжных и свидетелями. Кстати, за связи с дьяволом никогда не судили женщин, которые весят больше 50 килограммов. Считалось, что именно 50 килограммов максимальный вес, который может поднять метла, а без этого средства передвижения ведьма уж, конечно, никак не может попасть на шабаш. За философские труды, которые ставили под сомнение существование Бога, можно было попасть на дыбу или подвергнуться страшной казни через сверление зубов. Да-да, первая бормашина, конечно, примитивного вида, была изобретена именно во времена средневековой инквизиции. В средневековой Флоренции преступников пожизненно записывали в дворяне. Во времена республики правами обладали только простолюдины, и дворянам приходилось очень несладко. В Англии можно было схлопотать смертную казнь за изготовление золота из неблагородных металлов. В Древней Греции смертная казнь полагалась за кражу овощей с общественных плантаций. Разворовывание государственной казны. За это судили не только на Западе, но и в России. Перед тем, как казнить, преступников хлестали горящими березовыми вениками. Ссылки с заселением Сибири стали высылать не только туда, но и оттуда. Сыльный Адоевский, например, умер в Сочи от ужасного климата, от которого даже дома рассыпались в 2-3 года. Персидский закон о пиве. Заварку плохого пива в Персии можно было выбирать, быть утопленным в вещественном доказательстве твоего преступления или пить его, пока не упьешься до смерти. Мужчину находят убитым в его комнате. Тело мужчины наклонено над письменным столом. В руке зажат револьвер, на столе лежит диктофон. Полицейские включают диктофон покойного и сразу слышит записанное на пленку сообщение. «Я не могу больше жить. Жизнь больше не имеет для меня никакого смысла». После этого раздается выстрел. Как вы считаете, почему полицейские сразу поняли, что мужчина был убит?